Десятку в минуту. Вот уже как раз вот так оттянуть. Что сделать не по краю. И тут настоящий. Так, вот стулья мы упаковали. Вот, вот такое. Вот такое. И вот такое. Все, тут степляник. разных